Всем здорово. С вами Гидра, 94 4, и сегодня у нас реакция на ролик с канала Егор. Соответственно, с Де, Дофом и с Индуком. То есть, я так понял, это будет типа какой-то анимации, как вот про смешариков там была, про Машу и Медведя и трех богатырей. Только почему это на канале Егора, непонятно. Симулятор Деда. Давайте смотреть. Студия, подарившая вам судьбу богов и витизи. Это Студия был на канале Мастерс представляет. Это симулятор деда Старого деда Еще старого Который повидал всякое Я видал всякое Он был там Тут И еще там А теперь он вот тут и Тут и там, вот теперь тут я не жалуюсь. Просто типа дед, ну типа старый. 19-7-й день рождения. Тебя позволят как можно глубже погрузиться в твоего деда. То есть... Это как-то странно звучит. На легком уровне сложности у тебя... Хорошая семья, дети. Бравнуки, которые тебя любят. Бравнуки, бравнуки. некуда. Валяйся, смотри новости, разгадывай стопу, сиди во дворе, доедай за внуками, кури, чини свою волну, выращивай на даче патиссоны и старяй как следует, выполняя такие простейшие квесты как помыться, поесть, Чё? сходить в магаз и вернуться из магаза живым. На легком уровне сложности... Я да, из, из магаза это то ...которых тут даже несколько есть, такие луки как Дед Дачник, Парадный Дед <свят> скины, <и> Дед Пижон. <свят> ну а на среднем уровне сложности, где родня <свят> уже не так близка, игра сразу преображается. Ежемесячная внутриигровая валюта, которая положена тебе за отданной игре время и здоровье, кончается с бешеной скоростью и Это типа шутка про пенсию, вообще, да? Ее вот -вот отменят. Поэтому, ну да можешь, Попробуй распределить ее на подписку на свое внутриигровое жилье, еду, лечебные эликсиры, ведь твое хп падает с бешеной скоростью и поддерживается только ими Ах да Каждый такой эликсир лечит одно, но губит другое, поэтому калибруйте специальные Лечит одно, но губит другое, ну да. Противопоказания там бывают. твоей локацией будут больницы, с кучей дополнительных квестов, выдержать очередь, выдержать хамство, собрать седок... Ты а еще на этом уровне сложно да бонус. Получай раз в год спасибо за босса, которого спасибо. ты одолел в юности, подключай донаты от других игроков на сервере и отрывайся на окружающих в особом режиме. А вот в наше время! Включи <связано> на в наше время! Сталина на вас нет! I'm a lot. Ну а на хардкорном уровне сложности тебе конец. Типа, реально, тебе пизда. У тебя нет родни, документы просрочены, хату отжали байкет. Какой ужас. Ты снесли, чтобы построить торговый центр, поэтому... Поэтому просто ходи туда-сюда, вперед назад Арина на прохожих и ходи по Что себя. у него с так, Пока хп не упадет до нуля, и игра не кончится. О, ребята, сложный уровень и правда сложный, я бы не советовал. Да еще и маме на тачку угнали! Но зависимости от выбранного уровня сложности, сила, ловкость, красноречие и интеллект снижаются каждый месяц. Поэтому Обычно прокачиваются, тут снижаются. Твой дед! Насладись твоим дедом! Нет. Насладись твоим дедом! Попробуй твоего деда! Тоже не не звучит! Твоего деда! Блин, ладно. Ещё на Атаре даже! Только как-то с лейблами зря, наверное, реально Ой, им указали. Они, походу, досмотрели до конца, Диман, зацени. О, слушай, ну для нас это уже достижение На самом деле, да, для нас это огромное достижение Справа потому, это кто, Егор или Дов? Разорение. И Ой, вот, давайте так, если вам правда понравилась эта игра И вы хотите видеть больше игровых шедевров То подписывайтесь потому на, на знаю, канал Потому что, знаешь, я только сыну, как, как YouTube выглядит YouTube. А как выглядят uh, те двое, лайки. я не знаю 200 тысяч лайков нам вполне хватит 200 тысяч лайков, серьезно? Мы, мне кажется, не на том канале, чтобы а, требовать такие Мы на том канале, А проект, в конце концов Как скажешь до встречи в новом игровом шедевре. Меня зовут Егор, а это. Дима. Да, это Егор, И это таки, спасибо таки Мы команда Game Masters. Game Masters. Тебя, правда, не смущает название нашей компании? Анимация прикольная. Мне понравилось это же. Не знаю, как. В старости, в какой я буду режим играть? легкий, средний или сложный? На какой вы рассчитываете уровень сложности, чтобы у вас были? И с каким уровнем сложности играют ваши сейчас деды и бабушки тоже, может быть? Я не знаю. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если не лайк, как хочешь, на видео в свою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Егора, Дофа, Сындука. И до следующего видео.